Хотите начать поиск работы за рубежом через сервис LinkedIn, перевести деньги через Payoneer или получить, или посмотреть сериал через Disney+, ну, либо фильм какой-либо, но у вас в браузере эта штука недоступна, потому что вы находитесь в России или, быть может, в России, но в Крыму, где вообще очень много чего заблокировано, это не значит, что мы не можем пользоваться этими сервисами. Секрет будет заключаться вот в небольшом расширении, который мы будем пользоваться и который будем рассматривать в рамках этого видео. Добро пожаловать на компьютерную грамоту, это Михаил Непомнящий, и в рамках этого видео мы посмотрим пошагово, как работать с VPN. У меня другой браузер, под другой учетной записью, и LinkedIn здесь не открывается. Для того, чтобы эта штука была недоступна, мне нужно пойти в расширение и эту историю установить. Давайте пройдем весь этот путь от начала. Если у нас открыта панель закладок, у нас здесь есть кнопка сервисы, которая ведет нас на определенную страницу, где есть кнопка интернет-магазин Chrome. Если сервисы мы не видим, мы можем перейти по трем точкам, дополнительные инструменты, расширение, снова расширение и снизу открыть магазин Chrome. В обоих случаях мы попадаем в одинаковую среду, где через поиск набираем TouchVPN, нажимаем на Enter, находим нужное нам приложение и устанавливаем его в свой браузер. После установки оно добавляется у нас в браузер, скрывается тут же, но ну, это уже поведение самого Chrome. По пазлу мы можем установить его на постоянку, чтобы мы его всегда видели. И в тот момент, когда значок блеклый, значит VPN у нас не включен. Чтобы включить, нажимаем на значок. Выбираем нужную нам страну, либо оставляем Best Choice. Для страны мы можем выбрать что-то более конкретное. Например, мы за рубежом и хотим воспользоваться каким-нибудь сервисом, который работает только на территории России, можем выбрать Российскую Федерацию. Либо наоборот, тот же LinkedIn. Можем воспользоваться каким-нибудь другим вариантом, ну либо оставить Best Choice. Давайте воспользуемся им. Нажимаем на кнопку Connect. У нас случается соединение с удаленным сервисом. И иконка загорается зеленым цветом. Что нам это дает? Снова пробуем перейти на LinkedIn. И теперь он у нас открывается. Мы можем пользоваться одним из запрещенных сайтов. То же самое касается других ресурсов, допустим, Disney+. Ну и так далее. Это то, что касается браузера. Это расширение может быть в Google Chrome, но мы можем установить и приложение. Я его остановлю, чтобы потом приложение работало корректно. Для установки приложения в Windows нам нужно будет воспользоваться Microsoft Store. Он у нас находится прямо в меню «Пуск». Здесь по поиску мы ищем тот же самый TouchVPN, находим приложение с данной иконкой, заходим на него, устанавливаем и запускаем. Визуально оно будет выглядеть примерно точно так же. Здесь нам будет предложено выбрать нечто по умолчанию это автоматический режим, но также можем выбрать какую-то страну. При запуске у меня автоматически случилось подключение к VPN, и теперь я могу пользоваться теми же самыми ресурсами в браузере, даже без активного расширения. Хотя вот сейчас мне говорит, что в моем регионе это недоступно. Но вообще изначально это приложение оно было сделано для того, чтобы пользоваться им в дополнительных программах, типа того же самого Zoom. Но вот по моему выбору приложение иногда не работает. Так или иначе, можно попробовать через приложение поиграться с выборами разных стран, если достаточно в браузере, и в браузере, в принципе, даже удобнее работать именно с расширением. Вот такое было видео, надеюсь, оно было полезно, и вы теперь сможете пользоваться ресурсами, которые по какой-то причине были у вас заблокированы. Это была компьютерная грамота и Михаил Непомнящий. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Всем пока!